Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить китайские слоенные лепешки. Для этого нам понадобится мука, горячая вода, холодная вода, соль, зеленый лук, подсолнечное масло. Смешиваем муку с солью и разделяем ее на две части. В одну часть мы будем заливать горячую воду, в другую холодную. А в другую часть муки мы постепенно доливаем кипяток. И перемешиваем. Теперь соединяем обе массы в одну эластичную, в одно эластичное некрутое тесто. Накрываем полотенцем и ждем минут десять. Далее разделяем наше тесто на три части. Раскатываем наше тесто в тонкий пласт. Вверх смазываем маслом. Посыпаем нашим луком. Я его смешал. Немножко с укропом. Сворачиваем рулетик. Сворачиваем из него улитку. Когда все пласты уже свернул, раскатываем их скалкой в лепешку. Смазываем сковородку маслом, разогреваем и жарим. Жарим их до золотистого цвета. Жарятся они очень быстро. И получается у нас такая вот вкусная красота. Приятного аппетита!